Так, всех приветствую сегодня у меня на канале распаковка журнала тачки сегодня поступил точнее детям вот такой вот формата написано два подарка насколько я понял подарки вот эта машинка крус рамерис ну и соответственно журнал посвящен обычно крусу машинке которая здесь идет подарком и соответственно наклейки сейчас их аккуратненько распакую Дети не видят, что я чем этим занимаюсь. Так. Вот такой жонарчик. Вот такая машинка. Вот они такие, средние машинки. Много по качеству. Тачки. Изготовлены из пластмасса, без механизмов. Готовлены в Китае По Дарту. Такие вот наклейки. Объемные, кстати, очень классные наклейки объемные, мягенькие был бы я худость, я бы просто радовался таким наклейкам тоже изготовлен в Китае, состав ПВХ полистирол вот так вот, дальше крутые виражи, да, это хорошо посвящено этой машинке какие маневры Пять картинка посчитает сам журнал предназначен для детей от нуля, где-то до начала школьного возраста. Заготовлен он, там, выпуск 2 февраля 2019 -го года. Ну и посмотрим, что внутри. Ну, на первой странице мы сразу видим, тут такой ребус, или как это называется, «Найди двух одинаковых, абсолютно одинаковых Микки. Задание». Такой микки веселые гонки. Не знаю, почему веселые гонки и почему здесь микки. Ну и как обычно стандартная разукрашка. Раскрасить поярче. Насколько я понял, это вот такая же или нет. Да. Герой сегодняшнего выпуска Крус Рамирис. Так, идем дальше. Крус Рамирис. Так, на первой странице здесь показано. Рассказано про эту машинку. Откуда она, характер и опыт, особенности. Здесь ее биография. Когда она победила на гонках. Кто, ее, кто тренируется, ну так далее. Мы... Так. Идут задания опять. Здесь тоже просто задания. Ответы, как всегда, вот внизу. Игра, точнее, игры. Игры с заданиями. Так, это, насколько я понял, комикс. Комикс из-за задания. Ну, комикс с заданиями. Да. Читать его не буду. Кого есть журнал, тот сам прочитает, или кто кого-то интересует, этот журнал. Ну, предложить. Как-то комикс называется. На старт, внимание, розыгрыш. Комиксы два задания. Конец. Так. Но ну, опять-таки задания Посвящено ну, наверное, этой. Кстати, вот здесь вот они просто задания. Без всяких. Без главного героя. Почему-то. Я думаю, что посвящено, посвящено так его. Крус. нет. Так, дальше. О. Новый дизайн круса. Короче, надо раскрасить. Тут вот опять какое-то задание. Интересно. Постер. Выхлоп, гараж. Еще не знаю, что это такое. Но сейчас я покажу. Постер. Ну, вот так вот. Можно его вырезать и повесить. Кровать или кто там где вешает. Выхлоп-гараж. Так, дальше что мы имеем? Так, игры. Вот такая-то игра. А это что? Комикс опять. Любят они комиксы здесь всякие составлять. Ну, тут комикс... А нет, с заданиями комикс. Хм. Я думал, здесь просто комикс. Шторм. Картинки. Рисунки читатели. Тоже что ли еще интересовать и прислать? А, вот по адресу можно. Странно. В электронном виде. Вот так. Ладно, что мы имеем дальше? Странно, что игры-то нет у них. Стандартный. Чтобы быстрее. А, кто из них быстрее едет, надо угадать. Какая картинка внизу, точно-точно похожа на картинку. Тоже. Вот опять любимая некоторых игра. Как лабиринтик. Тоже в детстве любил играть в лабиринт, разгадывать. Дальше. Песчаный берег. Тоже типа, типа комикса. вот он. Красочный журнал это про... вот игра ну, на этот раз какая-то странная игра мне кажется оригинальная мало ходов черт надо сделать теперь закончить курок и перегнать ну короче кидать кубики и ну она такая наверное, очень быстрая не знаю может познакомиться сейчас я рискова сострою как правило Запомнить можете посмотреть дальше о! Коробочки для машинок. Вот можно сделать задание, поделку. Да. Поделку, вот такую вот коробочку. Я не знаю, сколько здесь машинок улезет. Мне кажется, три или две таких вот поместится. Ну вот такой журнал. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Буду еще обозревать всякие такие интересные штучки. Опять же говорю, журнал для детей, взрослому Вот по сравнению с фиксиками, с фиксиками, да, можно что-то подчитать, лес. А тачки он такой, чисто детский, сказать на любителя. Ну, детям нравится. все, всем удачи.